Всем привет дорогие друзья, интернет-пользователи гости моего канала с вами заново я Серый Кролик, ну вот как вы можете уже понять Мы опять находимся на болоте на заработках С утра был небольшой морозик Вот такие паутинки, правда начали уже оттавать. Ну росы еще много Туман на улице Сегодня уже по болоту шли дольше Потому что ягоды уже меньше Цена на утро была 4,5 белорусских рубля за килограмм вот сейчас сделаю небольшой такой маленький обзорчик. Ой, надо уставать, друзья. Ой, но иной. Ходить вам еще по этому болоту очень долго. Там где-то вдали должны быть родители. Сегодня Жинка с нами уже не поехала. Не было с кем оставить детей дома. По крайней мере, маленькую. Вот такая красота. О, смотрите. Правда, уходишь, когда не замечаешь, как налезешь на эту паутину. Весь паутины. Ну, Первое ведро мы уже собрали. Потратили примерно около часа. У родителей уже, наверное, больше. Но они ж даем. Вот так. Вот наша стоянка. Не хватает палатки. Ну как-то так, друзья. Что может пр пр прекраснее быть? Туман, болото и чашка кофе. Ну еще мешок люку, вот конечно. Какая красота, друзья. Красота. Комбайн мы набрали. Сейчас буквально уже вот высыпем этот комбайн и получится у нас 30 литров, сегодня тяжелее, чем в прошлый раз было, но ничего не поделаешь Вот родители гребут. Все, обед. Идем или мне вас ждать? Ой, так сейчас или идем? Идем. Идем, поднимайся. Не, я лучше пряжу на ядку. Ридкого. А говорят ягод в этом году нет. Кто еще тут сюда находит? Смотрим, друзья, как с травы доставятся ягоды. Мама, привет. Привет. А кому ты привет передавать будешь? Калинград. Калинград. Ну, Калининграду вам привет, дай бог скоро приедет, ну, это по секрету Результат порядка 40 литров, сегодня уже меньше, чем предыдущий раз, во-первых, один Во-вторых, ягоды намного-намного намного меньше, ну, а если останетесь с нами, вы увидите ну, Друзья, выходим мы из болота, больше уже не брали Фух, Родители попереду, попереди, я сзади не сказать, что сильно устал, но сказывается жара, то небольшой дождь, то еще что-нибудь. Так что ждем взвешивания, друзья.